Алё, всё, у меня бабки есть, iPhone есть, всё, да, давай. О, бомжары, чё ты смотришь, держи полтос? Спасибо, конечно, богатый человек, у тебя чё, айфон? Конечно, айфон, а как же? Фу, бомжары, на держи полтос тебе важнее. Ты чё, бомжар, я про iPhone чё-то сказал? Ксяоми, без единого лага, 20 лет, ты чё, конишь, что ли? Ты чё, бомжары, тебе чё, двинуть? Ты чё, нарываешь, тебе стать двинуть? Бомжара, вонючий. Вс равно ксяоми за свои деньги топ ты. Говно забачи. еще раз на iPhone будешь нарваться. Потом вообще будешь знать, как нарваться на меня и на iPhone Понял? Бомжара. Пошел в жопу, тварь. Тварюка сюда, иди. Yeah.